Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр. Тема нашей очередной встречи с вами это поликарбонатные теплицы. Почему это как бы интересно? Потому что за последние десятилетия многие обзавелись таким сооружением. Ну, У кого-то есть обогрев, конечно, такой тепловой, он, э, люди довольны, протапливают эти теплицы и используют круглый год. Ну, большинство наших дашников как бы имеют теплицы на солнечном багреве. То есть погода греет, э, когда погода греет, тогда все растет теплицы. И вот здесь теплицы наши используются крайне неразумно. Они используются где-то в течение полугода. Полгода наши теплицы простаивают. А можно ли сделать так, чтобы наша теплица меньше простаивала, а как бы давала отдачу, ведь они как бы стоят больших денег? Конечно, можно. Ну, самое первое, что мы не дорабатываем с э, нашими огородниками. Э, значит, про мне посевы там различных овощей раз, давайте будем разбираться. Значит, ну, первое, что мы забываем век высоких технологий опыт наших предков. Наши предки э, в июле месяце э, выращ... сели э, цветную капусту. Сели цветную капусту и потом э, уже в конце сентября переносили эту цветную капусту, выкапывали с комы земли, ставили парники. И капуста получалась шла, как, такой термин есть, на дорашчивание. И капуста в течение месяца-полтора, как бы в тех парниках набирала сил и давала хорошую-хорошую головку. То есть свежую капусту, цветную, наши предки имели и в конце октября и в ноябре месяце. Чего мы можем увидеть только в наших гипермаркетах и любых магазинах, которые торгуют овощной продукцией. Но точно так же на таком доращивании можно сделать и пекинскую капусту. И поверьте, погода меняется, эти культуры холодостойкие, они выдерживают заморозки минус 4-6 градусов, даже до минус 8. Поэтому урожай с теплицы, если мы садим посели в июле, поставили наши поликарбонатные теплицы на доращивание без всякого обогрева у нас урожай будет как бы чуть ли не до Нового года, пока окончательно почва сильно не замерзнет. Ну ладно, это мы уже прошли, это мы потирали. Давайте мы сделаем так, чтобы наша теплица уже начала где-то в апреле давать урожай. Ну, советы мы будем касаться, конечно, условий Белоруссии. Соответственно, если вы живете южнее, у вас этот срок будет еще раньше начинаться, но если севернее, он немного сузится. Но, тем не менее, принципы остаются одинаковые. Так вот, про подзимные посевы в теплицах, как бы многие не задумываются. Мы свои помидоры садим где-то в мае месяце, в начале, в середине, в конце. Теплица наша стоит. А вот чтобы она не стояла, давайте займемся подзимными посевами. Над что можно посеять цеплицы под зиму? Ну, во-первых, посадить лук барок. Луквый Лук барок прекрасно до посадки основных культур, будь то огурцы, будь то помидоры, он прекрасно вырастет и будет убран. Далее можно посеять любые ранние листовые овощи, то есть скороспелые. Это тоже укроп. Это тоже салат, это тоже же кориандр, ну и там и рукола и прочие-прочие салаты. Можно даже посеять корнеплоды. Из корнеплодов что можно посеять в теплице? Это редиска и ультраскороспилые сорта моркови, типа амстердамской. Ранние сорта моркови, они, конечно, не будут расти в теплице долго, но пучковый товар они дадут прекрасный. И они уже в середине мая вы смело лакомиться свежей морковочкой со своей теплицей. А освободившие места занимать рассадой помидор, которые также в осень дадут приличный урожай. Ну, подзимние пассивы. Как бы, что, в чем есть смысл подзимных пассивов? Что как бы наша теплица вроде меньше отдыхает, но в то же время и больше разнообразия культур. То есть мы, получается, у теплицы делаем все И поэтому наши растения в последующем растут лучше. Потому что у нас не монокультура, там огурцы или помидоры, или перцы, а уже у нас как бы культуры меняются. И для почвы лучше, и для почвы для микрофлоры гораздо, гораздо лучше. Ну, подзимние посевы имеют какие особенности? Ну, значит, поскольку у нас выращиваются овощи листовые, и ранние овощи, то есть с коротким периодом вегетации, поэтому мы не увлекаемся удобрениями особенно. Приветствуется только что внесение суперфосфата. Внесение суперфосфата это прекрасно подойдет при посеве в родочке. Добавляем под наши культуры. Не увлекаемся сильно перехною носить там навоз. Это тоже не очень желательно. Потому что наши овощи будут накапливать нитраты. Поэтому соответственно заботимся и о своем здоровье. Ну посевы в теплице лучше что делать? Они могут делаться и в октябре, они могут делаться и в ноябре. Их можно даже, если погода позволяет, делать в декабре. Но тут есть такие тонкости, значит, что семена ваши не взошли, потому что тем теплее, чем днем. Вот. Их можно посеять в сухую почву. Сухая почва делается очень просто. Открыли двери, почва подсохла, и в свою почву высеваете семена. Отсутствие воды, ваши семена лежат и хорошо, хорошо хранятся в земле. Далее следующий нюанс, что можно сделать, посеять семена дрожжированные. Семена покрытой оболочкой посели. они тоже пока они размокнут, они тоже будут хорошо лежать в нашей почве, хорошо будут сохраняться. То есть, как вот видите, семена сорняков сохраняются в любой почве, потом прорастают. Точно так же наши культурные растения, посеянные под землю, в теплице, точно так же будут хорошо сохраняться. Ну а вот как ускорить урожай, что потом весной они раньше пробудились и раньше пошли. Ну здесь есть как бы тоже два направления. Два направления, значит, какие? Что мы посеяли семена и можем почву покрыть листом или соломой. Листья или солома слоем 15 сантиметров, значит, они вообще э, не дадут промерзнуть почве. Ваша почва может только промерзнуть вдоль самой-самой стеночки. Вот, остальная почва будет не промерзшая. Раз не промерзшая почва, значит, э, растения раньше взойдут и раньше будут давать урожай, вот раз. Нет у вас соломы или листьев, это тоже не проблема. Сейчас хватает спанбонда, э, елочекстиля Берем пощевы накрываем э, этим материалом. Значит, уже ваши, все морозы, какие они будут, вашим семенам не страшны. Но ну, для того, чтобы семена не взошли, как бы э, в теплице, что вам не очень это хочется, не вымерзли зимой, мы можем открыть двери. До наступления сильных э, э, морозов мы... Э, Открываем двери. Открываем двери, настяж, делаем такую вентиляцию. Все сухенько, все хорошо. Ваши семена прекрасно сохраня сохраняются у почвы. Ну, весной, когда начинается снимать вот это укрытие, будь то смонбонд или листву, значит, к этому надо приступить. Где-то, когда ночные температуры, уже не будет опускаться меньше минус 10 градусов. Если температура ночью минус 10, днем может быть и минус 2, значит, уже пора снимать укрытие. Снимаем укрытие, Делаем э, поливы тепленькой водичкой, и ваши растения начнут сходить. Уже в середине апреля вы сможете собирать со своей теплицы зелень салата, укропа, кориандра, э, руколы. Вы, вот, уже к концу апреля уже пойдут корнеплоды реди, редиски. А в середине мая, даже или в начале мая, все зависит от э, наступления весны, вы уже можете собирать свеженькую, молодую, сочную морковочку своей теплицей. И поверьте, что ваши огурцы, помидоры, посаженные после этих культур, станут расти очень хорошо, гораздо лучше, чем при обычной агротехнике. Так что попробуйте вот эту работу сейчас сделать осенью, под зимние посевы в вашей теплице, и вы весной будете вознаграждены большим количеством витаминной зелени, которую как раз не будет хватать в ту пору нашему организму. Так что и теплица ваша начнет, как бы, давать большую отдачу, станет окупаться. То есть положительный момент во всем. И теплица скорее окупается, и урожай последующей культуры гораздо выше. Вам успехов и удачи. Вот, не пускайте эту работу, чтобы ваши теплицы прогуливали. Прогуливающих площадей закрытого грунта быть не должно. Тогда э, вы не будете, только ваша теплица не будет давать отдачи буквально самые холодные месяцы, с середины декабря э, до начала марта. Все остальное время ваша теплица будет работать и радовать вас урожаем, чего вам и желаю. До свидания.